Для тех, кто только начинает знакомиться с темой родных душ, я немного поясню, а так, о какой такой любви пойдет речь, почему какой-то любви может быть слишком много. Это необычайная любовь, которая в повседневности случается довольно редко. Она не просто необычайная, она духовная, она мистическая, она трансформирующая. Это любовь родных душ. Сегодня будем говорить о тех случаях, когда этой энергии любви очень много, слишком много, и это случай встречи с близнецовой половинкой или с родственной душой. В самом начале короткий пример, довольно наглядный, типичный. Когда вы встречаете свою близнецовую половину или родственную душу, а это разные типы отношений, вы ощущаете необычайное притяжение, вы чувствуете необычайную, огромную любовь, и она не просто большая, что вы влюбились, а она запредельная, она неземная, она часто многих пугающая, она не вписывается ни в какие рамки, ни в какие а, привычные объяснения или, скорее всего, ничего подобного с вами раньше не случалось, не было. И, конечно же, в этом случае происходят самые разные события. Многие говорят, что встреча с родной душой это чисто индивидуальный а, случай у каждого все по-своему. На самом деле нет. Конечно, у каждого есть свои закономерности, у каждого есть свои частности, в каждой встрече есть свои какие-то нюансы. Но все эти встречи очень похожи. Еще раз повторюсь, близнецовая половинка, родственная душа, эти встречи они сами по себе похожи. Похоже, встреча с близнецовой планкой с родственной Душой. А также многие-многие-многие варианты этих встреч, они также имеют общие закономерности, общие тенденции. Что это за закономерности такие? Мы говорим в нашей школе о ступенях. О ступенях, которые человек проходит после встречи с родной Душой. И на этих ступенях у человека есть ощущение не только притяжения, не только колоссальной Любви, не только даже выпадение из земных каких-то координат, из привычных земных восприятий, измененное состояние сознания начинается, не только это, но, пожалуй, один из самых главных показателей, который объединяет все встречи, независимо от того, какие у вас нюансы, это показатель огромного количества энергии. Вас эта энергия переполняет, вас эта энергия буквально изнутри разрывает, буквально разрывает. Вы можете чувствовать вплоть до физической боли, особенно чувствуется боль в области РД-центра, это вот здесь находится, ниже анахата немного, в области сердца, это, собственно, сама анахата. Ну и дальше по чакрам. Вот особенно в этих местах человек, ощущение распирания, как будто изнутри все разрывается, внутри огонь, кипит ну и так далее будем сегодня говорить об этом подробно и вот тогда человек чувствует что слишком много любви так называется это видео немного интригующее название на самом деле так и есть это не просто для того чтобы было красивое название но и на самом деле так человек чувствует он чувствует что это слишком много он чувствует что он это все в себя не вмещает Кого-то начинает, как говорят, колбасить, да, то есть из огня до в полумя, то у него экстаз, то у него необычайный подъем энергетический, он счастлив, он любит весь мир, он на небесах, то через полчаса, через час, через день у него резко падает состояние до глубокой тоски, грусти, раскаяния, переживание каких-то травм, травм своего детства, еще, еще, еще каких-то вообще неизвестных ему травм внутри все начинает болеть и несмотря на то, чтобы это как бы является показателем падения энергии, на самом деле не совсем так, просто энергия опускается по вибрациям, но меньше ее не становится, и также огромное количество он а, пересчит переживает всю эту боль, всю эту трагедию, всю эту какую-то ломку, эту внутреннюю мясорубку, человек переживает на полную катушку. С полным ощущением, а, иногда даже приближения своей смерти. Вот люди говорят, что впервые в своей жизни они почувствовали, что, наверное, сейчас умру, потому что вот этого не выдерживает человек. А почему же вы можете спросить, а почему в этом случае слишком много любви? Слишком много боли? Да. Слишком много экстаза? Да. Слишком много каких-то полетов в облаках. Да. А причем здесь любовь. Почему много любви? Потому что независимо от того, чувствуете ли вы экстатический подъем или какие-то адские, глубинные, драматичные переживания. И в том, и в другом случае, и во многих других случаях осевой нитью, красной нитью, проходит состояние любви. Вы чувствуете, что любите этого человека, свою близнецовую половинку или родственную душу. Вы чувствуете, как эта любовь наполняет ваше сердце, как сердце колокочет. Многие отмечают, что начинается как тахикардия, аритмия, то есть сердце буквально хлюпает там внутри, то оно бешено бьется, то оно затихает. Все это сопровождается, все эти вещи сопровождается именно ощущением любви. Вы знаете, когда приходят на консультацию и рассказывают все эти драматичные, порой очень тяжелые, действительно, переживания, или наоборот, рассказывают свои экстатические, состояние полеты в небесах, в дальнем космосе. Часто люди даже как-то не упоминают этого слова «любовь». И где-нибудь через полчаса консультации я говорю, иногда, может быть, не часто, иногда, спрашиваю, а я говорю, «Послушайте, вы все рассказываете? Да, я все это понимаю, я прекрасно это знаю, много лет в этой теме, уже 10 лет». Все это мне знакомо. Но вы не отмечаете самое главное. Вы скажите мне, пожалуйста, вы чувствуете при всем при этом, вы чувствуете любовь? Человек говорит, конечно, да. То есть это как бы вообще не обсуждается, это за скобками все. Это понятно, естественно, это любовь. Вот все эти мощнейшие, мощнейшие состояния сопровождаются огромным переживанием любви. Слишком много любви. Итак, по порядку, по ступеням буквально. Кто знаком с нашей школой, школой «Родные души», кто уже не первый год занимается, ездит на ретриты, посещает онлайн-занятия, кто общается с нами, приходит на консультации в том числе, вы прекрасно знаете, что такое ступени. Если вы еще не знакомы с этой системой ступеней на пути родных душ, пожалуйста, можете посмотреть ознакомительное видео, оно в свободном доступе. Встречаете свою близнецовую половинку или родственную душу и довольно быстро после узнавания, а узнавание, кстати сказать, да, оно происходит не всегда вот в один момент, по щелчку а оно иногда происходит через несколько дней, через несколько месяцев. Есть такие случаи, их, правда, очень мало, они буквально единичные. Среди сотен-сотен случаев это единичные. Мне известны случаи, когда узнавание... Близнецовой половинки или родственной души происходит через несколько лет. Но для этого должны быть особенные условия, совершенно особенные условия. То есть, я не буду сейчас об этом говорить. Происходит узнавание, и вот этот момент узнавания у вас как крышку сносит, и вы оказываетесь в этом космосе. Описать точно, Подробно эти состояния практически невозможно. Вы чувствуете, что вы оторвались от Земли. Вы чувствуете необычайную свободу, парение, экстаз, расширение. И вы чувствуете космическое, духовное, божественное единство со своей родной душой. Я не буду оговариваться, все видео, я не буду повторять близнецовая половинка или родственная душа. Вот я в самом начале сказал, что а, сейчас речь об, об этом. Близнецовая половинка или родственная душа, да? Все это все равно родная душа. Так вот, вы чувствуете это духовное единство с родной душой. И это такая тончайшая любовь, такое тончайшее, легкое, прозрачное, светлое единство которые не находят никаких аналогов в нашей обычной земной жизни. Этого просто нет. То, что вы переживаете, вы никогда прежде не переживали, если это ваша первая встреча с родной душой. Много любви на одиннадцатой ступени. Момент узнавания — это одиннадцатая ступень. Да, ее там ну, просто безмерно. Но штука состоит в том, что на одиннадцатой ступени эта любовь, она вас пока внутри еще не разрывается такой силой, как это будет чуть позже. Да, она вас очень наполняет. Да, вы можете чувствовать колоссальный жар у себя в груди, в сердце. Иногда в РД-центре начинается с РД-центра, потом сердце, потом горло, потом межброви, с Эхасра, вот поэтому. По вот по, вот так вот таким образом поднимается энергия, и там вы можете чувствовать жар, там вы можете чувствовать распирание. Вы можете чувствовать такое колоссальное количество энергии, что вам совсем не нужно спать или там два-3 часа в сутки вам достаточно поспать, Вы забываете поесть, вы не нуждаетесь в еде. Вы можете да, бегать как энержайзер, очень много энергии, очень много всего делать. Если у вас идет по полюсу Ян, если у вас по мужской энергии идет, если по полюсу Инь, наоборот, вы полностью расслабляетесь, вы погружаетесь в какую-то космическую негу, в какие-то космические волны, и там вот растворяетесь, и там вы как-то себя совершенно необычайно ощущаете. Очень много энергии, очень много. Но это только со знаком плюс. На одиннадцатой ступени только со знаком плюс. Вы безгранично счастливы. Есть исключения из этого случая. Если у человека повседневный уровень сознания, если его жизнь сконцентрирована полностью на повседневных вещах, то есть такой земной-земной, маладхарный, манипурный человек, да, когда он встречает свою родную душу, вот эти космические состояния, а он чувствует да, он чувствует необычайное единство, он чувствует необычайную любовь, но это очень быстро его пугает. Он очень пугается, он сжимается, он говорит, ту-ту-ту-ту-ту, чур меня, что-то какое-то наваждение, наверное, меня приворожили, либо я что-нибудь не то съел. А вот, а, шутка небольшая. То есть он понимает, начинает так интерпретировать, что с ним происходит что-то неладное и он пытается этот опыт как-то зажать, сказать, не-не-не, не надо. А вот в этих случаях очень часто люди блокируют своего партнера, вот рассказывают, что он не заблокировал везде, там во всех соцсетях, соцсетях, на телефонные звонки не отвечает, боится, человек боится. Причем не обязательно, что он женат или замужем, то есть он как-то, у него такие как бы объективные причины для того, чтобы не было этих отношений. Не обязательно так, совсем нет. А вот это чувство страха появляется из-за того, что его повседневный план сознания, он буквально разрывается. От этого огромного количества энергии человек чувствует, что он теряет почву под ногами, он ощущает, что земля уходит из-под ног, он привычную жизнь уже теряет. Для него это смерти подобно, для него это катастрофа жизненная, абсолютная. То есть что вместо этого повседнев теряется, а что вместо этого неясно. Для тех людей, кто уже, кто занимается духовными практиками, для тех людей, чья душа, возможно, с детства томится, ждет вот такую встречу необычайную. Часто люди пишут, говорят, рассказывают, что э, с детства чувствовал или чувствовала, что хочу, должен встретить вот такого человека, с кем будет. Все не так, как в повседневности, все не так, как у всех. Что-то будет необычайное, мистическое, духовное, космическое. Вот эти люди, они открываются этой встречи. И вот это огромное количество энергии. Итак, проблема возникает от большого количества любви у тех, кто на повседневном плане. Чего сознание узкое, суженное. Но не только у тех, кто на повседневном плане, у тех еще, кто. На астральном плане, что это такое, ну, долго объяснять, у нас есть на самом деле очень хороший, замечательный видеокурс, видеотренинг, здесь тоже будет ссылка, если будет желание разобраться в этих всех вещах, очень рекомендую этот э, тренинг приобрести, потому что, если вы этой темой заинтересованы, по-настоящему, серьезно, этот тренинг вам э, разрешит, поможет разрешить колоссальное количество вопросов. Так вот, если у вас астральный план сознания, вы еще больше ощущаете, что энергии слишком много, очень много, и вот в этом случае вас начинает сильно колбасить. Вот так, вы да, вы начинаете лезть на стенку, вы начинаете бегать неизвестно зачем, куда и почему, вы начинаете совершать какие-то хаотичные движения, у вас глаза вылезают из орбиты, у вас... Буквально краснеет кожа, вы чувствуете энергию во всем теле, как она бушует. Особенно вот область груди может краснеть. У людей буквально такое вот тут. Либо красное пятно, либо я однажды встречал такой случай. Я знаю, да, вот у человека энергии поднимается строго вот так вот по линии, буквально. Вот. И вот на этом уровне примерно, или вот на этом уровне. Вот такая вот, вот здесь внизу красная, все. А вот здесь это вот обычный цвет его кожи. Вот это если у вас астральный план сознания, очень прокачанный, так сказать. Что такое астральный план сознания? Это эмоции, это страсть, это творчество, это люди творческих профессий, люди, которые всю жизнь воспринимают вот очень чутко, они воспринимают ее, даже не просто чутко, а очень эмоционально, очень страстно на все реагируют. Вот тогда да. Чувствуется колоссальное количество энергии, и человек уже на одиннадцатой ступени начинает безумно колбасить. Если же у вас более высокий уровень сознания, это мистический план сознания, то пока такого расколбаса нет. Вы просто улетаете туда, в дальний космос, вы там парите, и люди рассказывают, что вы знаете, так странно и одновременно чувствуя огромную любовь, и в то же время огромный покой. То есть это Любовь, не та страстная Любовь, которая раздирает, да? Нет никакой пока нет никакой зависимости, нет никакого такого безумного, непреодолимого желания, чтобы он был со мной, вот непременно был со мной. Пока этого еще нет на одиннадцатой ступени, у кого мистический план сознания, я еще раз подчеркну. А есть ощущение духовного единства и вот ощущение полного удовлетворения, что все, все есть. Все есть внутри, все есть снаружи, все стало на свои места. Мистический покой, космический полет. Вы чувствуете своего партнера, РД-партнера, как бога, как богиню. Переживаете свою божественную ипостась, чувствуете себя богом и богиней. И на 11 ступени, как правило, нет никакой гордыни, нет того, что вы кичитесь, что вы вот такой вот избранный, что а, такой невероятный вы вдруг оказались божественной. Да? Все это воспринимается как данность, как естественность. Видите своего РД-партнера как бога, как богиню. Оно и нормально, и хорошо. Чувствуете себя божественным, так и должно быть. Вот такие уникальные состояния, вот это огромное количество любви, если у вас уровень сознания на мистическом, тем более на духовном плане, на одиннадцатой ступени вас не разрывает, вам не докучает, вы его переживаете в божественных состояниях. Это одиннадцатая ступень. Дальше идет девнадцатая ступень, это гармония. Вы чувствуете необычайную гармонию со своим партнером, все происходит как бы само по себе. Вы даже замечаете какие-то недостатки в нем, допустим, или замечаете даже в себе большие недостатки, но почему-то они вас не беспокоят, почему-то они вас а, не раздражают, вы не хотите ему даже, в общем-то, на это обратить просто внимание и сказать, ну, послушай, так, наверное, нехорошо себя вести, да? Хотя он может вести себя совершенно нехорошо, как человек, и вы видите все эти недостатки, но вот так вот на 19-й ступени все гармонично, что вы с этими недостатками прекрасно уживаетесь. И вы начинаете понимать, о чем говорят, когда говорят о настоящей любви, что человека принимаешь со всеми недостатками. Вот она, 12-я ступень. Вы видите воочию, своими глазами, ушами, слышите, как человек себя ведет, ну, скажем так, несимпатично, неправильно с вашей точки зрения. Раньше бы в ком-то в другом вас это бы взбесило, вы бы развернулись на 180 градусов, ушли бы, больше никогда с этим человеком не встречались. А тут вы вдруг смотрите, все это наблюдаете, ну и нормально. Девенадцатая ступень. Сколько времени длится одиннадцатая и девенадцатая ступень? Да, это индивидуально. У кого-то буквально несколько дней, у кого-то растягивается на несколько месяцев. Мы вот в Шанти в свое время переживали где-то около полгода. У нас это было примерно. Но у кого-то чуть подольше, у кого-то чуть поменьше. Опять-таки я скажу, это общие характеристики ступеней. На девятнадцатой ступени, когда много любви, она разливается, как спокойное море, чистейшая голубая лагуна. Много любви – это нисколько не досаждает вам, это нисколько вам не мешает, не вызывает у вас никакого дискомфорта. Отлично, великолепно, много любви. Девятнадцатая ступень. Но, как сказал царь Соломон, все проходит, пройдет и это, проходит и девятнадцатая ступень. Почему она проходит, почему так судьба, карма жестока, зачем нам нужна потом 13 ступень. Это другой разговор, мы сейчас об этом не будем говорить. Есть специальное видео для этого. Я объясняю, почему случается 13-я ступень, особенно подробно объясняю на ретритах. В любом случае, она случается. 13 ступень, вы с этих небес, с этих облаков шмякаетесь на грешную, черную, грязную землю, чувствуете, что вы изгнаны из рая, чувствуете, что начинается что-то совсем другое в ваших отношениях, в вашей жизни, и все равно на тринадцатой ступени вы чувствуете эту любовь, чувствуете любовь к партнеру, но вот там уже наступает сильная напряженность. И в чем проявляется это, когда много любви? Вот там вот Поляризация, вот эти качели, или говорят американские горки, да, проявляется по максимуму. Тринадцатая ступень самым максимальным а, образом выражает вот этот вот расколбас. Когда вас то вверх, то вниз. То вы его любите больше жизни, то ненавидите, убили бы его, пришибли бы на месте. То хотите бы с ним всегда, то видеть не хотите, чтобы его не было рядом. Вот эта вот синусоида вверх-вниз, вверх-вниз, она вас вот действительно, как на американских горках, наверное, все на них катались, когда вот ты едешь и тебя вот так вот калашматят, мотыляет из стороны в сторону. И ты чувствуешь, понимаешь, что ты ничего с этим процессом сделать не можешь. Ты сел в эту кабинку и ты несешься а, по этой а, магистрали. А вот, и пока ты до конца не доедешь, ты не сойдешь с нее. Это американские горки, там на тормоз не нажмешь и не выйдешь. То есть, если ты сел, поехал, все, друг, это до конца. Вот то же самое на тринадцатой ступени. Если вас понесло, все, и вы чувствуете, что вы собой не владеете, что вас из стороны в сторону мотыляет, и вот, как правило, да, на тринадцатой ступени приходит на консультации, приходит на процесс исцеления для того, чтобы решить эту проблему, потому что там куча проблем. И да, у каждого они свои, индивидуальные, с индивидуальными особенностями, нюансами, подробностями. Но еще раз скажу, общее для всех, кто встретил свою родную душу, что тринадцатая ступень, да, она будет. У кого-то совсем жесткая, очень жесткая, у кого-то помягче, у кого-то относительно мягкая вообще. Но такое, кстати, бывает редко, чтобы была относительно мягкая. Есть в моей практике буквально, опять-таки, единичные случаи, когда человек через тринадцатую ступень проходил... Ну, не то, что безболезненно, но нормально проходил. То есть его так сильно не калашматил. А в основном трясет, да, очень сильно. И много-много-много всяких разных проблем. И с этими проблемами приходят на консультацию, приходят на процессы. И человека, у человека внутри опять-таки все зашкаливает. Его трясет. Его трясет от этой энергии. Трясет от энергии «люблю», «хочу быть вместе», «должны быть вместе» и трясет от того, что ненавижу, пропазил пропадом, не может человек владеть этой энергией на тринадцатой ступени, совершенно. Она ему не подвластна. Американские горки, сел, поехал, пока до конца не доедешь, ничего не пройдет. И задача человека, да, доехать до конца и не расшибиться еще. Бывают такие случаи, что человек, да, очень сильно может пострадать в этом процессе, внутреннего очищения. Очень много любви, которая сопряжена с огромной колоссальной ревностью, с колоссальной безграничной зависимостью. Человек собой не владеет, он хочет просто вцепиться в своего партнера руками и ногами, чтобы были вместе, и в то же время говорит, нет, не могу, не хочу быть вместе, потому что мне хочется убежать от него. Вот это вот пресловутый бегун-беглец особенно ярко проявляется на тринадцатой ступени. Слишком много любви. Ну, долго не буду я рассказывать об этом, не хочется о неприятном. Дальше идет 14-я ступень, это духовный учитель, там своя тема. Наконец наступает 15-я ступень, радость. Человек пережил эти американские горки, он доехал до конца, он выходит из этой своей э, кабинки, как ее назвать, с чем он там ехал, а вот, и говорит, господи, счастье это какое не только потому что а, закончилась эта 13 ступень, а потому что он реально внутри чувствует колоссальное счастье. он чувствует колоссальную радость он смотрит на все вокруг и все у него вселяет радость, счастье, оптимизм ему хочется смеяться прыгать он чувствует себя ребенком это 15 ступень очень много любви но тут конечно все положительно опять- таки как и на 19-й ступень, все только положительное. Отрицательное тут найти практически невозможно. Ну, о пятнадцатой ступени, о радости, есть видео, вот оно, кстати, предыдущее, тоже можете посмотреть, здесь будет ссылка. Там я поподробнее рассказываю о пятнадцатой ступени, там, кстати, идет трансляция энергии пятнадцатой ступени. Опять очень много любви. На пути родных душ мало не бывает, ничего мало не бывает. Ни экстаза, ни счастья не бывает мало, любви мало не бывает, всего очень много. Горе, зависимости, боли, травматичности тоже очень много, все на полную катушку. Очень много любви. Пятнадцатая ступень. Дальше идет шестнадцатая ступень, это воплощение желаний, тоже сейчас я об этом подробно говорить не буду, но дальше идет очень-очень интересный момент. обрели в жизни все вы чувствуете внутри абсолютное полное удовлетворение Фуф, вот это да вот такого я не ожидал совершенно мне ум говорит что а что это такая любовь что ли теперь я могу все мне все доступно вы не видите никакой разницы между злом и добром это так и есть это не иллюзия. Я чувствую эту беспредельную а, силу, слишком много любви. Вы понимаете, нафига надо было это делать? Я отменил карму. Я отменил карму. Все ясно. что между тобой и кроликами, и веткой, и листьями, и так далее. Нет никакой разницы. Не потому что грех, ай-яй-яй, потому что Бог накажет, да? Нет, не поэтому, потому что вы будете чувствовать, потому что все едино. Просто не нужно идти против своей совести, нужно ее чувствовать. Когда пробуждается душа, нужно ей следовать. Семнадцатая ступень называется рай. До этой ступени доходят не все. Не так мало людей до нее доходят. Кто-то чуть-чуть касается только чуть прикасается и даже не успевает полностью осознать, почувствовать, заметить, что вот он оказался на 17 ступени. Кто-то входит на эту 17 ступень вот прям полностью, и там в этом рае себя чувствует, и пребывает на ней несколько недель, несколько месяцев, иногда даже несколько лет. Бывает так долго, что пребывает. В различных духовных традициях это называется по-разному.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 Вы чувствуете, что вы обрели в жизни все. Вы чувствуете внутри абсолютное полное удовлетворение. Внешне ваша жизнь может совершенно быть в руинах. Процесс трансформации, который проходит человек на 13-й ступени, на 14-й, он очень часто сопряжен с потерями.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 Вслед за 25-й ступень идет 26-я ступень, называется «Чистка-2» или, короче, «Ад». Очень-очень-очень жуткая чистка. Очень жуткая чистка. По сравнению с 13 ступенью гораздо мощнее. Пугаю я вас? Может быть, немножко пугаю, не знаю, но я рассказываю вам так, как есть.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 Силы, мощи, мощь, человек чувствует в себе невероятную силу. И с этим потоком не всегда справляется. Вот что бывает на 17 ступени. Но если вы справились и вы идете дальше, то вы естественным образом естественным образом переходите на 18 ступень, которая называется ограниченное служение или малое, малое служение. 19 ступень – это миссия, большое служение, широкое, масштабное. А восемнадцатая ступень это малое служение. Что это такое? Когда вы выходите с семнадцатой ступени, если вы не попали в ловушку гордыни, то, если вы не полностью в ней завязли, по крайней мере, да, то у вас колоссальная потребность отдавать людям, отдавать, не поучать их, не говорить, там, эй, что такое ограниченное, нет кармы, нет ничего, все нормально, все отлично, давай. Делаем, будем делать что хотим не в этом плане вести людей да а наоборот аккуратно достаточно аккуратно понимая ответственность за судьбу человека понимая что каждый да действительно индивидуальности у каждого может могут быть его индивидуальные какие-то особенности которые надо учитывать вот довольно аккуратно прикасаясь к жизни к судьбе человека вы хотите, вы испытываете колоссальную потребность отдать ему вот эти состояния, привести его туда же, что вот смотри, это все есть в тебе. Это жизнь, это так классно, это и есть настоящая жизнь. Вы испытываете вот в этом огромную потребность. И так вы естественным образом переходите на 18 ступень. И да, и также у вас и там на 18 ступени постерегает гордыня, что у вас начинает что-то получаться, вы начинаете помогать людям. И у вас может такая мысль быть, о, какой я молодец, какой я крутой, какой я там мастер, как сейчас любят сразу же себя называть мастерами, еще на шестой, на седьмой ступени уже мастера. Смешно, конечно. А вот, а тем более на восемнадцатый. о, какой я мастер. И вот если у вас произойдет вот этот вот внутренний счетчок, что я, это я, это мое. Все, вы опять попали туда же, в эту же самую ловушку. Ну и кто-то скажет, а чего плохого? Ну и отлично, а что, это разве не мое? Нет, это не ваше. Максимум, что вы сможете, вы можете к этому прикоснуться, вы можете к этому привести других людей. Это как океан, безграничный океан, он не может принадлежать вам, вы его не засунете к себе в карман. Не наберете в себе океан в бутылочку, не отнесете домой. Он вам не принадлежит, он не может вам принадлежать никак. Это невозможно. Вы можете к этому океану привести других людей. Вы можете а, поделиться с ними вот этой вот широтой, вот этой безграничностью, вот этой вот свободой. Это максимум, что вы сможете. И в этом нет особого никакого вашего достоинства. Если вы можете это делать, это ваш дар, это ваша обязанность, можно так сказать, это ваши кармическая задача, вы должны это делать. Если вам этот дар дан, значит, вы должны это делать. Ну, ничего, нормально. А вот нам дан дар дышать, например, мы можем кушать, мы можем что-то познавать, изучать. Тоже, ну, вот мы люди, у нас а, различные есть свои способности, таланты, возможности даже сверхвозможности, это просто естественные вещи, понимаете, и тут особо сильно гордиться нечем. Это дар, который вы должны, буквально должны а -а реализовать, и вы это чувствуете, реализовать а -а для других людей. Ограниченное служение, 18-й ступень. Ну, дальше идет, если вы, что то почему ограниченное? Потому что сначала один, два, три, пять человек, десять человек, которым вы можете это рассказать, поделиться с ними и чем-то им помочь как-то как их зарядить, как-то вдохновить, ну и так далее, да? У кого чего там, может исцелить, кто целить, ну и так далее, как-то помочь. И вот когда вы проходите эту восемнадцатую ступень, если вы ее прошли успешно и не попали в гордыню, то вам дается следующая девятнадцатая ступень, тут уже, конечно, широкое служение. Но девятнадцатая ступень – миссии. вот часто люди говорят – приходит на консультацию, задает вопрос, какая у меня миссия. Я говорю, послушайте, давайте называть вещи своими именами. Если вы не на 19 ступени, или хотя бы не на 18-й, или там, как минимум не на 17 то вам а, говорить о миссии ну, просто нет смысла. Мы можем говорить о вашей кармической задаче. Давайте посмотрим гороскоп, давайте проанализируем, давайте проведем сеанс погружения, что-то выясним. Ваша кармическая задача. А у человека, вот уже знаете, даже без каких-то особенных а, на то причин и оснований, уже а, внутри начинается такая а, история. История зарождения гордыни. У меня миссия. Лучше, лучше этого не делать. Лучше вообще свои вещи называть своими именами. Ну ладно, это все равно к слову. 11 ступень вот там, конечно, энергия прет постоянно, в отличие от 18-й. 18-я ступень, там она как бы квантами идет, да, так вот идет, не идет, идет, не идет. Вот так. Есть, нет, есть, нет. А на 19-й все как пошла, так и прет, и прет, и прет, и прет, и прет. И, прет. и человека ну, постоянно, постоянно, конечно, распирает на деятельность, на то, чтобы себя не просто себя реализовать даже в этом мире, а чтобы на самом деле изменить этот мир. Миссия – это изменение мира, хотя бы в какой-то его части. Не обязательно глобально всего земного шара. Я не об этом говорю, а изменение жизни в определенной ее части, в достаточно существенной, заметной, большой части. Миссии может быть очень разной на самом деле, очень разные. Это, конечно же, индивидуальный момент. Вот там энергии очень много. И опять вот эта тема – очень много любви. И вся та же тема по поводу гордыни, по поводу беспредела и по поводу соответствующего дальнейшего предела, если таковой и наступает. Заключить нужно чем? Вот я как бы обозначил такие ловушки, опасности, как бы застращал, да? Получается, так получилось. Я не ставил себе такой цели. Но так получилось. Переделать видео я не буду. Все пишется с одного дубля. Я вот как сажусь, так как делаю, так всегда оно и происходит. Как оно идет. Завершить нужно чем? Если вы почувствовали свою душу, встретили свою близнецовую половинку или родственную душу, ваша душа пробудилась, вы ее почувствовали, Дальше ваша душа будет все больше и больше наполняться энергией. И это не только возможности, которые вам открываются, потому что энергия — это сила. С помощью этой силы вы можете многое делать в жизни, многое менять. Вы можете воздействовать на эту жизнь, менять ее. Это не только такая возможность, это ответственность. Вы знаете, есть очень замечательные на этот счет, даже не строки, а такая большая часть учения, учения Дон Хуана. Если кто-то читал Кастанеду, вот там, там Дон Хуан очень часто Кастанеде повторяет. Если не нужно ломать ветку, не ломай ее. А если ты ее сломал, положи как-нибудь аккуратненько и извинись. Если не нужно убивать а, тебе пять кроликов, для того, чтобы насытиться тебе достаточно двух, не убивай пять, убей два кролика, извинись перед ними и скажи, что когда-нибудь и ты станешь чьей-нибудь пищей. Потому что между тобой и кроликами, и веткой, и листьями, и так далее, нет никакой разницы. И если ты будешь нарушать гармонию и будешь ломать деревья, ветки, то деревья тебя отомстят, говорит Дон Хуан. Если ты убьешь больше зайцев, чем тебе нужно, зайцы тебя отомстят. Кастанеда смеялся и говорил, как такое может быть, что ты говоришь такой Дон Хуан. И Иногда поначалу думал, что это старик такой, который немножечко не в себе, выжил из ума. Для нас же это вообще как бы пустые рассказни. Но когда вы выходите на мистический план сознания и чувствуете единство и связь практически со всем, Совсем вокруг. Вы начинаете понимать смысл всего этого, и начинаете понимать смысл такого понятия, как ахимса, не причинение вреда. Ахимса. И даже жука не захотите раздавить, который жужжит у вас перед духом. Потому что вы просто будете внутри чувствовать, что этого не надо делать. Не потому что вы боитесь. Не потому что грех, ай-яй-яй, потому что Бог накажет, да? Нет, не поэтому. Потому что вы будете чувствовать, потому, что все едино. И убив даже какого-то вот этого жука, вы что-то в себе убили, что-то в себе раздавили. Вы будете чувствовать, как ваша совесть что-то внутри у вас почувствует дискомфорт. Этого не должно быть. Просто не нужно идти против своей совести. Нужно ее чувствовать. Когда пробуждается душа, нужно ей следовать. И да, и нужно избегать этих ловушек. Все мне позволено. Вы приходите к тому, что на 17-й ступени и дальше, на 19-й ступени, вы приходите к тому, что все вам позволено. Но не все вам полезно. И ничто не должно владеть вами. Есть еще такое понятие, тот же Дон Хуан вел а, безупречность. Для того, чтобы пояснить, что это такое безупречность, хорошо посмотреть мастеров Цигунь, настоящих мастеров Цигунь. Я сейчас просто не вспомню их имена. Если будет вам интересно, посмотрите. Безусловно, вы найдете в Ютубе. Когда мастер Цигунь приходит на какое-то место, которое ему нравится, особенно незнакомое место, он начинает двигаться в этом пространстве, он начинает совершать вот эти движения, Цыгунь. Что это за движение? Это движение, вхождение в гармонию с этим пространством. Он входит в гармонию с этим пространством, рисует он... это пространство, можно еще так сказать. Я сейчас, конечно, не изображу, там и, на... и нога, и рука красиво движется, и спина и так далее. Ну, посмотрите, вы сможете найти это видео. А Бронислав Виногрозский, кстати, вот тоже мастер. Не только цигунь, востоковед, вот, китаевед, и в том числе и цигунь он хорошо знает. Вот у него есть такие видео, Бронислав Виногродский, ну и другие, многие другие. Так вот, безупречность, это когда вы чувствуете в жизни вот эти вот потоки энергии, с которыми вы входите в гармонию, или по крайней мере хотите войти в гармонию. Вам не обязательно танцевать пространство, как это делает мастер цигунь. Вы можете заниматься своим делом, каким угодно вообще, без разницы. Вы можете быть сантехником, продавцом, бизнесменом, прикмахером, президентом, кем угодно. Если вы находитесь в гармонии с той средой, которая вас окружает, то это, во-первых, красиво, это всегда красиво, это очень эффективно, это м -м, очень полезно вам и другим людям. Вам, потому что это оценят и вам дадут за это денежку еще, да, вам будет внутри приятно, вы получите моральное удовлетворение, получите материальное удовлетворение, и другим людям принесете пользу. Это и есть безупречность. Вы входите в гармонию, вы входите в контакт с окружающей действительностью, с потоками энергии. Допустим, как работает хороший мастер своего дела, например, пекарь, да, Сейчас же полно всяких каналов кулинарных. И вот если кулинар, то, что называется от Бога, на него, на него просто засмотришься, как он это делает. Может быть, вы никогда не, не будете печь этот пирог, который он там печет или что-то еще делает, но вам невероятно приятно смотреть, как он это делает. Он, он находится вот полностью в гармонии в этом, он в этом кипит, он един с этим, там, с тестом или там, с котлетами своими каким то да, он полностью соединен. Он танцует все это, это и есть безупречность. Когда мы следуем безупречности, тогда мы надломленные ветви не сорвем, потому что мы будем чувствовать, что мы нарушаем гармонию. Тем более мы не будем творить всякие беспредел, потому что это полная дисгармония, это раскрутка энергии хаоса, энергии разрушения, тогда, когда это не нужно. Безупречность должна стать проводником, ориентиром и даже цензором, учителем для человека, который идет истинно духовным путем. И вот тогда вот это колоссальное количество энергии, колоссальное количество любви, которое вы будете чувствовать, вы сможете а, реализовать гармонично, экологично. И самым наилучшим образом для себя и для других людей. Тогда вот это вот понятие и вот это ощущение внутреннее, когда много любви, не станет для вас большой проблемой. Вы сможете удержать этот поток. Вы сможете распорядиться этой силой. Вы сможете сделать так, что она пойдет всем во благо.